В наших очках тебя не узнать. Команда КВН «Марат»! <священный> Зачем зимой? Купила. Ой, молодец. Такими цемпами скоро намаз начнешь читать. Знакомьтесь, это Айсу. Она приехала к нам из деревни. Япкова. <свят> а девочка, да зачем этот коврик? Вот у меня вот пилатес. Ой, а это заразно? <свят> а это Нина. Она у нас в команде тупенькая. А че это сразу тупенькая? Я, между прочим, Филатусом уже в детстве переболела. Ну, если мне память не изменяет. Изменяет. Чё? А, ты память сказала? Мне просто парень послышалось. Надо. Девчонки, а вот я фитнесу хожу только ради парней. А это у нас Эрилина меняет парней, как перчатки. Нет, ну я же не виновата, что я их постоянно теряю, А, а ты их пробовала на резиночке носить? Нет. Ощущения не те. Ну, наконец, Катюха. Вот с этой девчонкой Катей худеть не надо. У нее недавно папик появился. Хватит так мы его отчима называть. Просто Игорь. Ну, как вы уже поняли, с вами женская команда КВН с далеко не женским названием. Ну что ж, пока -хонтас! Другую школу. И в связи с этим нам нужно выбрать нового председателя родительского комитета. Есть желающий? А, ну я могу. <связать> <связать> Удачи! Подождите, а где наши собранные деньги? <связать> На танцы ходит. Такая молодец. <laughs> да. Диана, иди покажите тетей с дядей Тимуром. Как ты умеешь? Ну мам. Диана сказала, хорошо. Я хочу победить, да? А? Нет! А? Девочки, а? что, ты что делаешь? Юрина, прекратите! Что? Такой талантливый ребенок растет. Вот тебе на мороженку, давай еще. Попал в аппарат президента Республики Татарстан. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, это мама Рустама. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, но не могли бы вы у него забрать телефон? А то он постоянно сидит в своем Инстаграме. Ой, не знаю, получится ли. Кстати, его в субботу не будет, он уезжает к Бабаю, в деревню. А, это я знаю, да, у меня записано. Ой, извините, а с кем это я разговариваю? А, вы, наверное, классный руководитель. Да нет, вы что. Вот Рустам Дургалевич классный руководитель. Азатович. Нургалиевич. Поверьте мне, он Азатович. Я никому не скажу. Так, случай после девичника. <свят> ну как? <свят> Нравится, сам катал. <свят> О, -о, -о, -о, -о, -о, -о, О! Ну у тебя хозяин! Он у меня такой! <свят> Он у меня еще и по школу записался! Вы Да, если честно, я бы просто сходила в таксом расписалась. Ну я же все понимаю, он об этом мне вот с самого детства мечтает. Кстати, найди себе платье красного цвета. Не красного, а цвета Марсала. <связать> да, да, Марсала. Пупуля, пу Пупуля, Алло! Чего У ритуали У нас свадьбу через неделю! А. Ты что, с фонарем под глазом сидеть будешь? А я говорил, что на тебе Ну а закончить бы хотелось праздник главной героини из фильма «На 50 оценков темнее». Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. С вами была команда КВН Марат. Команда с характером.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 Обучение по направлениям. Вок, данс холл, турк, хип-хоп, high heels, джаз фан. Школа танцев в Даймонд. Приходи, танцуй.